Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами едим бисквиты. Я обожаю бисквиты с детства. Это моя любимая сладость. Все те, кто подписан на мой телеграм, знают об этом. Я уже писал туда, что я хочу вот такие вот кексы, вот такой вот рулет. И сегодня у нас все это на столе. Давайте пробовать. Если честно, я уже попробовала чуть-чуть. И давайте начнем, наверное, с кексов. Ребят, это великолепные кексы. Это, знаете, кексы, которые продаются в пачке. Их, там, не знаю, много штук сразу. И это такой у меня вообще из детства привет. Потому что мне покупали такие кексы. Но почему-то их всегда было мало. Знаете, там их было 6 штучек, но они были такие вкусные. Ребят, я вот тут растопила шоколад. Посмотрите. А, ну, чтобы вообще было обалденно. Это милка растопленная. Что там выливается? Растопленная милка. Вот такой вот у нас, в общем, кексик. Давайте первый укус. Угу. Будет держать себя в руках. Вы знаете, обычно перед мукбангом всегда ну, что-то все приводишь себя в порядок. И в первые же минуты там всю помаду съедаешь. О чем хотела сегодня поговорить? Давайте сейчас сидим по одной и поговорим. Барни. Давайте покажу, какой он в разломе. Это какой-то новый Барни с... С апельсином, с апельсиновой начинкой. Знаете, и он пахнет корицей. Есть особый любитель, да, корицы. Я, ну, не сильно, если честно, как-то мне она... Знаете, похоже, вот, барный апельсин на имбирный пряник. Не знаю, мне бы в детстве это не очень понравилось. Вкусно, все равно вкусно. Давайте я покажу вам, что я вообще тут творю. Это Милка с цельным фундуком. И он тут плавает. Милку просто растопил на водяной бане. Ребят, рассказываю. У меня есть и новая идея. В Телеграме устраивают голосование, все вроде залы. В основном. Но 10% против моей идеи. Я хочу сделать новую рубрику с вами. Под названием Обсуждаем жизнь моих подписчиков. Может быть, назовем ее как-нибудь по-другому. Пишите свои идеи, если они есть в комментариях. В чем суть да, этой рубрики? Так, это у нас рулет. Ну, вы видите, да? Вот я люблю бисквиты, потому что они такие нежные, вообще вау. Mm. Сейчас. В чем суть этой рубрики? Под это видео я помещу ссылку. Я, ребят, честно скажу, не сделала, но я сделала ссылку на опрос. Даже не на, не на какой опрос. Я сделаю ссылку, типа, на. Ну, помните, когда в школе все учились, у всех был там спросиру или что-то такое. Ну, типа, анонимный такой сайт, который позволяет э, анонимно оставлять вопросы, какие-то сообщения. Я вот сделаю его. Можно будет туда отзывать свою историю. Либо второй вариант просто мне в инст. Как вам такая тема? Такой бисквитик с этим с клубникой. Как вам такая тема? Мне кажется, слушайте, будет интересно. Потому что я, честно, эту рубрику я видела раньше у Антона. А мне она очень была всегда интересна. Ну, знаете, у каждого есть какие-то такие свои истории... Что-то личное, чем ты не очень хочешь делиться, да, там, может быть, не хочешь, не с кем. А тут будет хорошая возможность получить такой, знаете, совет со стороны. Плюс у нас всегда открыты комментарии. Так же вы, да, сможете дать совет. Часто, знаете, даже я с этим сталкиваюсь, что, допустим, я может быть, хотела, да, что-то обсудить такое, ну, серьезное. Но это очень сложно, потому что ты, как бы, становишься очень уязвим, да? Вот, поэтому... Это с чем? Это с какао, ну, типа, брауни. М -м -м. Ты становишься очень уязвим, и многие вещи там, ну, не знаю, там не расскажешь никому, да. А тут будет такая возможность анонимно это обсудить, как бы, да, там, твою проблему конкретно на большую аудиторию. Ну, там, да, там не на два человека. Мне хорошо это интересно. Ну, иначе так поддержать друг друга. Потому что реально времена сложные. У всех куча своих проблем. Мне кажется, это будет интересно обсудить. Поэтому, вообще, как вам эта тема, пишите в комментариях. за Запротив. Ну, и можете уже писать вопросы, если интересно. Ребят, почему, как бы, да, там, прошу за против И вот сразу же прошу вопросы писать. Потому что, ну, вот, судя по телеграмму, всем понравилась эта идея. Всем прям понравилось. И ответила вроде на настоящий момент около 30 людей уже на этот опрос. Да, там, э, вводить рубрику или нет. И всего лишь два ответа нет. Вот. Ну, то есть, большинство за, реально. Знаете, я вот люблю, на самом деле, знаете, сидеть там и с подружкой что-нибудь э, трещать, обсудить. Какие-то свои... Это эти орешки. Сегодня к вам вышло прям так. Не на красную. Ребят, ну чисто чайка, знаете, попить, посидеть. Слушайте, это вот рулет, кому интересно. Это рулет Яшкина. Другого вот не было у меня около дома. И я вам скажу, что он хороший. Реально, смотрите, сколько начинки, да. Тут все так красиво у него Полита. Хороший рулет Яшкина. но ну, знаете, когда... Это все как бы вкусно, да, действительно. Но когда я читаю составы таких штук, конечно, я в шоке. Знаете, как может быть так вкусно там? Все-таки стабилизаторы, заменители, какао, пальмовое масло и так далее. Какао нормально пальмовые. Ну, вот так. Много, конечно, такого есть нельзя. И как-то сто лет назад у меня был мукбанг с кексами. Я вот тогда их, наверное, ела последний раз. И тут как-то я вечером лежу и прям захотелось. Не знаю, неужели это все надо будет мне доедать. Ох, девочки, если честно, после мукбангов реально сложно все это. Я... Просто, знаете, выкидывать жалко. Конечно, жалко, да, то есть ты тратишь на это деньги, это еда, она нормальная, она вкусная. Но я оставляю, оставляю в холодильнике. И все равно хочешь, не хочешь, ты потихонечку эти вкусняшки точишь. Вот, поэтому мне нужен человек, кому я смогу... Передавать в дар вот эти вот все вкусняшки. Ребят, запиваю, потому что сладко. Ну, прям реально сладко. В общем, вот такие вот новости у меня накопились на самом деле... История, которую хочу рассказать. Но ну, это видео так, знаете, оно такое больше информативное, что вот новая рубрика. Пишите вопросы. Пока буду собирать вопросы. Запишу. А, также видео, которое я хотела. Не знаю, ну как бы сейчас так говорю, а потом еще и передумаю. Ну, короче, посмотрим, о чем будет следующее видео. Честно, наелась, отвела душу прям конкретно. Сейчас я побегу заниматься Спортом. Устрою себе активный день. Сейчас у нас утро. Это был мой завтрак. Хочу вам сказать спасибо. Собственно, все. Всем пока.